Добрый день, уважаемые зрители, сегодня представим вам, вашему вниманию, термостат Татра. С помощью данного термостата вы можете приготовить широчайший спектр блюд по технологии Сюит. Термостат Татра изготовлен из державеющей стали. У него электронная панель управления. Панель э, хорошо защищена от брызг. Вес килограммов всего ну, 3,7 килограмм, очень легкий. Хорошая ручка, удобная для переноски. Перед началом работы термостат нужно закрепить в ванне или в гастроемкости. Максимальный объем гастроемкости или ванны 50 литров. Термостат нужно поместить в ванну или в гастроемкость. Между нижней частью термостата и тем предметом, куда вы помещаете термостат, нужно оставить, ну, примерно два с половиной сантиметра, чтобы была нормальная работа. Вот примерно так это происходит. Вот так. Это обычная гастроемкость, можно готовить в ней, можно готовить и специальной ванной, она более удобная, но более дорогая. Вот примерно все то же самое. Максимальный и минимальный уровень воды обозначены отметками на кожухе изделия. Пока вода находится вот между этими двумя отметками, термостат спокойно готовит. Чтобы включить термостат, переведите Включатель в положение q соответственно, заработает панель управления. Итак, чтобы начать работу э, с термостатом, для начала нужно установить э, единицу измерения. Нажимаем кнопку меню и кнопкой плюс или минус выбираем фаленгейт или цельсий. Подтверждаем кнопочкой SET. Далее мы устанавливаем температуру. Максимальная температура может быть 95 градусов. Если нажать кнопку плюс или минус, отчитываются целые числа температуры. Если нажимать точечно, то десятые доли градуса. Соответственно, аппарат готовится с точностью до десятой доли градуса. Подтверждаем установку температуры кнопкой SET. Далее идет установка времени. Таймер может быть установлен до 72 часов. Опять же, сначала устанавливаются часы. Нажимается кнопочка SET, подтверждаются часы. И далее устанавливаются минуты. Кнопочка SET подтверждает установку. Соответственно, термостат готов к работе. Чтобы запустить заданные параметры, держим 3 секунды нажатой кнопку включения. Аппарат начинает преднагрев. Когда аппарат нагреется до заданной температуры, прозвучит достаточно громкий звуковой сигнал. Когда устройство включено, через 10 секунд бездействия, после того, как заданы параметры, термостат переходит в режим блокировки. Вот сейчас это будет видно. Вот, загорелся замочек, звучал звук. И, соответственно, аппарат защищен от случайных прикосновений. Нельзя исправить программу, испортить ее. Чтобы изменить программу, нужно на 10 секунд зажать кнопку SET. Это отключит блокировку. Далее заходим в меню, выбираем а, изменяемый параметр, время. Сейчас попробуем поставить рыбу. А, рыбу поставим на 40 минут и при температуре 46 градусов. Подтверждаем сет, ставим 46 градусов. Подтверждаем. Когда температура достигнет 46 градусов, Термостат оповестит нас об этом. Сейчас температура немного выше, то есть у нас остынет. Мы, соответственно, после сигнала заложим рыбу. Температура по ванне распределяется максимально равномерно. Мотор крутит вентилятор, и вентилятор очень качественный и ровно перемешивает всю воду. Пока идет преднагрев, на нижнем табло показываются установленные время и температура. Они мигают, вот сейчас температура. На верхнем табло показывается реальная температура воды. Термостат достиг заданной температуры, раздался громкий сигнал. Соответственно, чтобы запустить процесс приготовления, нужно зажать кнопочку SET на 10 секунд, чтобы отключить блокировку. Блокировка отключилась. Поместить продукт в ванну и подтвердить коротким нажатием начала приготовления. Приготовление пошло. Термостат через 10 секунд опять заблокируется. А в термостате, помимо рыбы, можно готовить множество других продуктов. Ну, чаще всего это мясо или же, например, утиную грудку. А также можно готовить абсолютно любые продукты, овощи, грибы, все что угодно. Для каждого продукта абсолютно точно нужно устанавливать свою температуру, свое время. Для технологии SUIT огромное количество вариантов. По окончании приготовления на нижней панели будет мигать время, которое осталось до конца, и за 15 секунд примерно будет подаваться звуковой сигнал. Когда время приготовления закончится, таймер обратного отсчета остановится, и через некоторое время этот таймер перейдет в отчет времени впрямую. И это сразу покажет, сколько времени термостат а, уже не готовит. Нажимаем кнопку разблокировки, держим 10 секунд, однократно нажимаем кнопку включения, процесс приготовления закончен. И мы достаем приготовленное блюдо. С помощью термостата Татра мы приготовили несколько а, блюд. Это мясо, утиная грудка, рыба, грибы. Хотя готовить можно абсолютно все.